Я посмотрел фильм Дэниела Ройра «Навальный» и хочу о нем поговорить. Но сразу скажу, это не будет настоящий обзор фильма. Потому что, если честно, настоящий обзор фильма укладывается в три предложения. Ничего нового мы не узнаем. Хотел ли режиссер сказать что-то политическое этим фильмом, не очень понятно. Об этом чуть позже. И смотреть интересно, смотреть приятно. Снято хорошо. Что представляет собой этот фильм? Это нарезка рабочих и жизненных моментов из жизни Навального в Германии, то есть между отравлением и возвращением в Москву. И некоторое количество интервью с Навальным и его семьей, его командой и Христо Грозевым. Соответственно, почему вы можете захотеть это посмотреть? По трем причинам. Вы можете захотеть услышать интервью, какие-то заявления Навального, сделанные в камеру, которых вы раньше еще не слышали. Вы можете захотеть просто пережить всю историю, хронологию, которую вы уже наизусть знаете, но глазами команды увидеть какие-то инсайты, какой-то бэкстейдж. И вы можете посмотреть, как внешний наблюдатель, который еще не рассказывал эту историю, рассказывает эту историю. Начнем с интервью. Интервью на самом деле не самая сильная сторона этого фильма. То есть их как бы... Мало. Они не выдерживают конкуренции по объему, по глубине с любыми другими интервью, которые давали Навальный или Волков. Нет, ну я лично услышал одну фразу в исполнении Навального, которую я раньше от него не слышал, и которая мне очень симпатична. Но это случайность, как бы такое можно услышать в любом интервью, и, ну, скорее всего, он такое говорил, просто я не заметил. В целом, ради интервью смотреть этот фильм не стоит. По поводу бэкстейджа. Вот это есть значительная часть фильма, прям... Прям заметная часть фильма. Это, по сути, бэкстейдж со съемок ролика «Я позвонил своему убийце, он признался». Разговор с ФСБшником. Пранк. По этому моменту очень на самом деле видна целевая аудитория фильма. Очень понятно, что мы, все те, кто следили за этой историей, вообще не целевая аудитория. Потому что в фильме очень большой кусок этого разговора, который мы все уже видели. Чуть-чуть с другой камеры, чуть-чуть в другом монтаже. Мы получаем какую-то дополнительную информацию вокруг, что было до, что было после, какие-то реакции. Но значительную часть этого, вот все эти знаменитые фейспалмы Христа Грозева, мы уже видели. Поэтому можно только порадоваться за новую аудиторию, которая не в курсе про все это, которая видела в общих чертах всю историю, но, скорее всего, не смотрела этот ролик, а это один из самых эмоциональных, наверное, таких прикольных роликов во всей этой истории, им, по сути, показали этот ролик. Перейдем к третьему моменту, по сути, к монтажу, к тому, что этот режиссер выбрал показать, а что не показать. Его взгляд на приоритеты во всей этой истории. И это можно посмотреть как минимум, потому что любой взгляд с любыми приоритетами можно добавить в свою копилку э, обзоров э, ситуации. Наравне с любым репортажем Дождя или еще кого-нибудь. Почему бы не посмотреть? Очень хороший, хорошо сделанный репортаж. Особенно, если вы участвовали в некоторых акциях. Ну, я тут скажу по своему опыту, если вы мне позволите э, в моем личном видеоблоге, когда я в чем-то участвую слишком сильно, я обычно меньше всего про это знаю. Например, в январе 2021 года я вел прямые трансляции с двух шествий для штаба Навального в Нижнем Новгороде. А Я и еще один оператор вместе со мной Мы ходили по этому шествию Разговаривали с людьми И значит, показывали, что происходит Но поскольку у нас не было инсайтов Мы как бы не знали наперед, что будет происходить Куда бежать И поскольку мы еще были ну, связаны Некоторым обязательством вести трансляцию И еще не терять друг друга То мы были даже менее мобильны Чем кто-то, кто пришел на митинг один И без таких обязательств Поэтому, извините, пожалуйста, это я сейчас извиняюсь, если кого-то обижу, но я понятия не имею, зачем кто-либо смотрел эти трансляции. Потому что, если кто-то опирался на них, чтобы получить картину произошедшего в те дни, на конкретных вот шествиях в Нижнем Новгороде, то, скорее всего, он получил картину хуже, чем если бы он спросил какого-то случайного человека, который там был и не записал никакого видео. И уж тем более хуже, чем если бы он посмотрел репортаж от кого-то, кто собрал все данные и через несколько часов или дней пересказал все, как было. Даже когда ты ведешь трансляцию, ты, по сути, ведешь просто видеоблог чувака, который пришел на это шествие вместе со всеми. Поэтому, поскольку я участвовал во многом, ну обычно не вел трансляции, но ходил на всякие акции, то всегда, когда эта акция... Крупнее, чем одиночный пикет Ты всегда знаешь только какую-то одну сторону А общую картинку всегда полезно посмотреть И в данном случае фильм Навальный Это еще одна общая картинка Которую приятно посмотреть И можно что-то важное для себя узнать И еще, например, опять же, моя личная история Я вообще пропустил те дни, когда Навальный был в Омске Потому что я тогда был арестован на два с половиной дня За там совсем другую акцию, поэтому для меня это выглядело так. Навальному стало плохо, приземлился в Омске, люди собираются протестовать, затем у меня два с половиной дня вырезано, и Навальный уже все еще в коме, но уже в Германии. То есть я, мне очень повезло, я меньше всех переживал в эти дни, поэтому для меня любой повод еще раз посмотреть чей-то пересказ этих дней всегда полезен. В фильме Навальный есть пересказ этих дней, я с удовольствием это посмотрел. Естественно, поскольку этот фильм рассказывает не о какой-то одной акции, а о нескольких месяцах, то какие-то неважные вещи режиссер убрал. И вот тут интересно посмотреть, эти, какие неважные вещи он убрал, и сравнить это с тем нарративом, который был у нас в головах, когда мы это все переживали. Для меня самый яркий момент, ну точнее, самое яркое различие между тем, что было и чего нет в фильме, это феномен Марии Певчих. Вот в моменте, в 2020 году казалось, что это очень интересный аспект истории, когда государственная пропаганда откопала какую-то, девушку, которая раньше была в команде Навального, но была не публичной, начала пытаться как-то провоцировать на то, чтобы стать публичной, думали, что сейчас они таким образом испортят имидж команды Навального. А Певчик такая, да, да окей, я публичная И мне не очень нравится Мария Певчик Но, очевидно, она в сто раз лучше, чем то, что они э, надеялись откопать Это отдельная такая комичная история Я почему-то был уверен, что в фильме это тоже будет Что какой-то ее пересказ этой ситуации э, там вставят А в фильме этого нет вообще Я не знаю, может быть, это связано с тем, на какой стадии э, вообще режиссер подключился к работе над фильмом но э, вообще не упоминается То, что певчих когда-то не было э, Просто вот сразу она Есть, сразу она публичный член Команды Навального э, И ты так смотришь, думаешь Ха, так это получается и не важно Действительно мы вырезали этот эпизод И ничего по большому счету и не изменилось Я вот не осознавал раньше этого Или э, когда в фильме показывают э, Съемки из э, Суда, когда Навальный Рисует сердечки на э, стекле на суде в Москве в феврале, а потом показывают, как он выходит из здания полиции в Химках в январе. И ты смотришь, думаешь, ну, ну порядок, не то, ну ты меня не обманывай, но ну, правда это не важно. Задумываешься и понимаешь, что в принципе режиссер прав. Он немножко художественно как бы переиграл эти кадры, но по большому счету это все одно дело, все эти суды это, конечно, цирк, и в каком порядке это происходит, это не очень играет значение. Более того, там не упоминается, по какой статье вообще Навального посадили. Там не упоминается дело и в Роше, там не упоминается то, что он там не отметился во ФСИН, пока был в коме, вот это все. Может быть, кто-то просто привык к тому, что это упоминается, потому что... Пропаганда это упоминает, и пропаганда Навального в ответ это упоминает и э, придает этому какое-то значение. Но просто вот тут приходит значит, канадский режиссер и говорит, То -то какая разница, мы видим, что Путин посадил Навального за его политическую деятельность. Нам не важно, что именно, какую именно статью Уголовного кодекса он выбрал. Так же, как ну, неважно, какого производителя наручники на Навальном. Это все детали. И он не показывает все детали. И вот этот выбор вообще не говорить о том, по какой статье сидит Навальный, это интересный выбор. На мой взгляд, это правильный выбор. Это очень хорошо, что режиссер понял, что не нужно застрять на этом внимание. Может быть, лично вы не согласны с этим выбором и с каким-нибудь еще выбором, сделанным режиссером, но, на мой взгляд, это очень интересно. Я призываю вас посмотреть, чтобы поставить под вопрос все, что вы знаете об этом нарративе. То есть, важность всего, что вы знаете об этом нарративе. Раньше вы этого человека, вот такого человека, канадского режиссера, еще не спрашивали о том, что он думает об этой ситуации. И хотя он не то чтобы пытается быть объективным, он довольно таки, -таки симпатизирует Навальному как минимум по-человечески, там нет никакого высмеивания, вы получите эту, хотя и не объективную, но совершенно другую картину. Это интересно. Сравните это с тем, что думаете вы, поставьте под вопрос, если он что-то убрал, важно ли это было, если он что-то добавил, оправданно ли он это добавил, или может быть это все-таки не важно, может быть, он не прав, но подумать над тем, где он не прав, будет однозначно интересно. Как я уже сказал, этот фильм это просто кусок жизни Навального, который режиссер снял и показал. Я уже обсуждал этот фильм с некоторыми другими товарищами, я знаю, что есть другие впечатления, но на мой взгляд, как мне показалось, здесь нет каких-то рассыпанных по всему фильму намеков на то, что Навальный должен быть президентом. Не считая того, что как бы деятельность Навального состоит из намеков на то, что он должен быть президентом. Это скорее человеческий кусок его жизни, такой человеческий, рабочий, немножко безоценочный почти. Но вот в конце, мне кажется, я уловил некоторую оценку. Ничего особенного в концовке нет. Фильм просто начинается, продолжается и заканчивается. Для сравнения, если вот кто-нибудь э, смотрел фильм Black Клэнсман», Черный клановец», и не выключил его в последние пять минут, то вот вы, наверное, поймете о чем я говорю. Там э, фильм идет, продолжается, кончается, а потом добавляется пять минут пропаганды. Вообще никаким художественным языком не выраженный. Просто пропаганды. На мой взгляд, это неправильно менять настолько кардинально жанр того, что я смотрю в последние пять минут. В Навальном этого не происходит. Фильм действительно просто в какой-то момент кончается. Но в какой момент он кончается? Вот Мне кажется, самое субъективное, что сделал режиссер в этом фильме, это выбор момента, когда история заканчивается. Понятно, что самые качественные съемки Навального заканчиваются в тот момент, когда он улетает из Германии. Но также понятно, что режиссер мог вставить что-то еще. Он и до контакта с Навальным, и после вставляет какие-то куски репортажей, записи из суда, записи из аэропорта. Он мог, в принципе, за прошедший после возвращения Навального год выбрать любое количество репортажей и вставить любой последний кадр, любой последний титр. Чтобы э, завершить историю на той ноте, на которой он захочет. А мог вообще сказать: Нет, я вообще не буду выпускать этот фильм, потому что э, эта история продолжает развиваться. Мы только через 10 или 20 лет, оглянувшись назад, поймем, что здесь было важно, что не важно, и на чем историю заканчивать справедливо, а на чем несправедливо. Мы же с вами понимаем, что декабрь 20, январь 21 э, и конец 21 это э, три совершенно разные конца для этой истории. Каждый из них со своим градусом оптимизма или пессимизма. И режиссер, добавив какие-то куски репортажей и не добавив какие-то куски репортажей, заканчивает историю примерно в феврале 21-го, когда Навальному вынесли приговор. И это определенный уровень оптимизма, который, мне кажется, режиссер закладывал. То есть он либо за Навального, либо там, не знаю, просто пытается объективно оценивать, что там у Навального все получится, но может быть не совсем, но может быть получится. Вот это, мне кажется, месседж. Режиссер дал одно видение, с которым можно согласиться или не согласиться, но э, по сути этот фильм это аргумент в пользу определенного уровня оптимизма. Или, может быть, недостаточно в уровне оптимизма, если вы еще больше оптимист. В общем, этот фильм можно посмотреть и поспорить с этой точкой зрения. Аргументы есть. Аргументы весь фильм. Он художественный такой аргумент дает. Но вернусь к самому главному. Этот фильм вообще не для нас. Вот есть, смотрите, как минимум три категории людей по отношению к делу Навального и к отравлению Навального. Это люди, которые вообще не очень сильно знают эту тему, может быть, кто-то вообще не знает о Навальном. да? Это вот э, американцы, канадцы, вот, в общем, это зарубежный зритель. Есть люди, которые потребляют информацию от Соловьева, Киселева и так далее, и знают э, всю историю в таком виде. И есть мы, ну я и те, кто скорее всего смотрит мой канал. Те, кто, в принципе, следили за этой темой, но следили, в принципе, в том числе через пропаганду самого Навального, через его медиа. Мы, конечно, можем получить что-то полезное, если посмотрим то, что сделано для другой аудитории. Мы также получаем что-то полезное, если посмотрим что-то для аудитории Соловьева-Киселева. В этом как бы нет ничего нового. Этот фильм... Только для э, зарубежного зрителя, которого нужно познакомить с Навальным, рассказать историю на данный момент и дать одну из точек зрения. Мы ничего нового не получили. Мы просто узнали, чем кормят другую аудиторию и пытаемся это оценивать. Это вот то самое, что э, вообще-то выглядит каким-то ханжеством, если в другом контексте. да, Типа «Мне все понравилось, но вот вдруг посмотрят дети» или «Я вот шутку понял, но вдруг посмотрят тупые». Вот э, здесь тоже. Я, мне как бы фильм понравился, но важно не как он мне понравился, а как он понравится другим. Наверное, нужно все-таки их спросить, нужно смотреть каких-то зарубежных критиков или там общаться с зарубежными зрителями. В то же время продолжу свою традицию критиковать политических активистов, э, на самом деле не критиковать, просто рассуждать. Э, э, мы, э, политические активисты, всегда, в принципе, э, мыслим примерно так. Политический активист – это по определению тот, кто понял что-то такое, чего не поняли многие другие. И ему нужно подтянуть этих других, он хочет, чтобы остальные тоже все поняли. Поэтому, естественно, мы на каждый фильм смотрим как на потенциальную агитку, которую можно показать кому-то вокруг. И хотя фильм не обязательно является такой агиткой, я повторюсь, так и не понял все-таки до конца точно ли режиссер хотел что-то сказать, может быть, ему вообще пофиг на Навального и на Россию, может быть, Навальный для него лишь ролевая модель какого-то политика, и он просто, подчеркнув все лучшее в нем и показав какую-то нереальную версию Навального, хочет, чтобы другие политики в Канаде были такими. Возможно. Я вот не очень понял, чего именно он хочет, но мы можем это оценить, работает ли это для нас как инструмент пропаганды. Наверное, для россиян не очень, потому что им будет не очень, не всем будет интересно. Они уже много из этого знали. Если вам нужно рассказать каким-то зарубежным товарищам, то я бы посоветовал этот фильм. Да, по-моему, он довольно качественно пересказывает всю историю, которую мы знаем. Мы можем это как бы проверить и убедиться. Ну а вы находитесь, скорее всего, в той же категории, что и я. Вам я просто подружески советую посмотреть этот фильм. Ничего нового вы не узнаете, что хотел сказать режиссер ясно не до конца, смотреть приятно, снято хорошо.